Приветствую всех зрителей в девятом уроке начального курса арабского языка. Ассаляму алейкум. В этом уроке мы изучим три буквы одновременно. Это буквы Х, буква Х и буква Джим. Эти буквы мы будем изучать одновременно из-за схожести их написания. Отличаются они только наличием и положением точек. Поэтому изучая данные буквы одновременно, вы сможете сразу запомнить разницу в их произношении и все отличия. Начнем с изучения наиболее простой в произношении буквы «джим». Она означает звук, похожий на слившиеся воедино согласные «д» и «ж», то есть «джи». Важно заметить, что преобладает здесь звучание звука «ж», и произносится он мягко «джи». В момент произношения буквы спинка языка, или, если сказать проще, средняя часть языка, приподнимается и касается середины неба, то есть образуется щелевой, мягкий, согласный звук «джи». G. Обратите внимание, если произнести этот звук э, у передней части неба, либо кончиком языка, мы не добьемся нужного звучания. Получится разделенный звук D и G, либо он будет твердый. А нам необходимо добиться слияния согласных D и G и э, мягкости их произношения. А это возможно только, если приподнять э, середину языка к середине неба. G, G, G. G. Надеюсь, зная эту особенность, вам не составит труда добиться правильного произношения. Следующие две буквы немного сложнее в произношении, но мы также посмотрим на схеме правильную артикуляцию, положение языка, работу гортани для правильного извлечения данных звуков. Эти две буквы отдаленно напоминают произношение русской буквы Х, но артикуляция здесь совершенно иная. Сходство с русской буквой Х лишь на первый взгляд, поэтому ориентируемся на правильное произношение именно арабских букв. Буква Х, которая пишется с точкой вверху, произносится гораздо энергичнее и тверже, чем русская буква Х. Самое главное здесь добиться скребущего звука, который произносится довольно твердо. Для этого заднюю часть языка необходимо прижимать к дальней части неба, вот в этом месте. В момент произношения на выдохе образуется небольшая вибрация языка, что дает скребущий звук х, х, х. Если же провести аналогию с буквой Х в русском языке, то язык едва касается неба и русскоязычная буква Х произносится мягко. В арабском языке напротив, звук Х более твердый и интенсивный. Язык прижимается к небу гораздо сильнее. х ХО. Следующая буква, которая пишется без точек, также похожа на «х», но произносится из глубины гортани. Она не имеет аналогов в русском языке и поэтому может представлять некоторую сложность. Для того, чтобы научиться ее произносить, нужно потренироваться. Я постараюсь объяснить вам, как должна работать гортань, прочувствовать этот звук. Для этого вспомните или представьте, что вы совершали пробежку и э, запыхались. Ну либо поднимались, может быть, по лестнице какое-то долгое время и и ваше дыхание стало глубоким и частым, а вместе с тем и шумным. То есть выдох воздуха стал более интенсивным, чем обычно, и с шумом. Примерно вот такой должен получиться звук. Либо попробуйте сделать глубокий вдох, а затем выдох с небольшим напряжением в горле. Наша цель получить шипящий звук из гортаней. Для этого горло едва напряжено. То есть мы не просто выдыхаем воздух громко и интенсивно, а немного напрягаем горло, чтобы образовалась щель в гортании при выдохе и образовался вот этот шумный звук ⁇ Ха ⁇ мягкий такой ⁇ Ха ⁇,⁇ еще раз обращаю ваше внимание на особенность произношения этих двух букв. Буква Х с точкой вверху произносится с участием языка, он прижимается к задней части неба, Образуется скребущий звук. Хо. Хо. Буква Х напротив произносится без участия языка. Язык здесь расслаблен никак не участвует в произношении. Весь звук образуется в гортани, в нашем горле, когда мы его едва заметно напрягаем. На выдохе. Давайте прочитаем данные буквы с согласовками. Буква Х означает мягкий звук Х, Х поэтому огласовка фатха читается Э-образно. Х. Х. Х. Согласовка кесра. Согласовкой зомма. ХУ, ХУ, ХУ. Буква хо напротив означает твердый звук скребущий хо, поэтому огласовка фатха читается с о-образностью хо, хо, хо. А гласовка киасра также подвергается воздействию твердого звука и читается и хи, хи, хи. С Ху-ху-ху. Еще раз прочтем попарно каждую букву с согласовками. Х, х, х, х-х, х, х. Хей, хы. Хей-хы. Ху-ху. Ху-ху. Вы точно также можете потренироваться сначала отдельно каждую букву с согласовками, а затем попарно. И нам остается прочитать букву Джим согласовкой Фатха, ДЖ, Ж, согласовкой кесра, джи, джи, джи, с согласовкой донна. Ю. Ю. Все изучаемые буквы в этом уроке имеют одинаковое написание своей основы, поэтому мы изучим подробно написание буквы Х, а превратить эту букву в Джим или в Х можно постановкой по точки снизу или сверху соответственно. Буквы соединяются с обоих сторон, справа и слева, поэтому имеют четыре варианта написания. При этом каждый из четырех вариантов имеет два способа письма. Один приближенный к каллиграфическому или машинописному, а другой упрощенный. Об этих способах мы также подробно поговорим в этой части урока. Начнем с изучения письма в отдельном положении. В основном варианте буква имеет надстрочную часть в виде волнистой линии, над строкой. Высота примерно в половину клетки. Вторая часть буквы подстрочная часть, назовем ее хвостом, опускается вниз под строку примерно на полторы клетки. В анимации вы можете наблюдать порядок письма, буквы, сначала верхняя часть, затем нижняя, без отрыва карандаша от листа бумаги. Второй способ написания упрощенный. Вместо волнистой линии над строкой мы рисуем неравнобедренный треугольник короткая сторона которого находится слева. Нижняя часть треугольника рисуется вдоль строки и затем плавно переходит под строку в округлый хвост. Треугольник рисуется слева направо, а затем возвращается справа налево и плавно переходит под строку. В анимации вы можете наблюдать также порядок написания данного способа. В примере показано слово ляухун, «ляухун» доска, табличка или плакат. И буква Х здесь находится в конце слова после буквы ВАУ, которая не имеет соединений слева. Таким образом мы получили отдельное написание буквы Х в слове. Также обратите внимание на звучание ФАТХИ с буквой ЛЯМ. Здесь она звучит как ЙО и в транскрипции показана буква ЙО. Возможно, вы удивлены этому факту, ведь до сих пор мы встречали звучание Фатхей, похожее на Э или на О, и ни разу на Ё. Давайте разбираться, в чем тут дело. Сначала вспомним об участии буквы Вау в образовании дифтонга, особого сочетания звуков, когда над самой буквой Вау есть знак Сукун, а над предшествующей буквой Фатха. Из урока, посвященного буквам ВАУ и Я, вы должны уже знать, что ФАТХА в таком случае читается как гласный звук О. То есть, все вместе О. Дифтонг О. Надеюсь, вы помните это правило. Теперь обратите внимание, над какой буквой установлена ФАТХА. Она установлена над буквой ЛЯМ. А буква ЛЯМ в арабском языке очень мягкая. Она образует мягкий звук ЛИ. ЛИ. Если мы прочитаем дифтонг с гласным О, то есть ОУ, получится слог low. «лоу», ЛОУ. Это будет неправильным прочтением, так как не будет соблюдена мягкость буквы ЛЯМ. И мы будем читать обычно звук «л», Л. Если же мы постараемся соблюсти мягкое произношение ЛЯМ, то прочитать гласный О будет попросту невозможно. Таким образом, гласный О в дифтонге превращается в ё из-за мягкости буквы лям и все вместе образует слог лёу лёу, то есть мягкость буквы лям и дифтонг с буквой лав рождает редкий гласный звук в арабском языке звук йо лёу лёхун Сейчас я стараюсь очень подробно разъяснять вам такие тонкости, чтобы у вас не оставалось вопросов и было полное понимание. В дальнейшем ваша цель состоит в том, чтобы вы прочувствовали каждый звук, сочетание звуков друг с другом, и чтобы у вас выработалось чувство арабского языка, его звучание. Сочетание звуков между собой, чтобы вы читали и произносили правильно, не задумываясь над каждым отдельным звуком. Это приходит с опытом, со временем, но очень важно в самом начале изучения иметь полное и достоверное понимание всех этих особенностей. Я стремлюсь делать лучшие уроки, лучший курс, который только может быть. И надеюсь, что у меня это получится, что я с этой задачей справлюсь. Перейдем к рассмотрению написания буквы в начальном положении. Верхняя часть надстрочная пишется точно так же, как в отдельном положении в виде волнистой линии, а затем мы не опускаем вниз под строку наш сгиб, а продлеваем его в соединение со следующей буквой. Это вариант, приближенный к машинописному или каллиграфический. Вы можете наблюдать его в анимации. Другой способ написания упрощенный. Когда мы рисуем нервно-бедренный треугольник, нижняя часть этого треугольника располагается вдоль строки справа налево и продлевается в соединительную линию с следующей буквой. Также в анимации вы можете наблюдать порядок написания буквы данным способом. В примере ниже мы видим слово «хэлюн». ХЭЛЮН, ХЭЛЮН, дело, обстоятельство, положение. Здесь буква Х соединяется с последующим за ней Алифом. Это слово часто употребимо в арабской речи, например, когда мы задаем вопрос «как дела?». На данный момент мы не можем полностью написать этот вопрос, так как там есть две пока что неизученные буквы. Поэтому сейчас просто запомним слово ХЭЛЮН, оно нам еще пригодится. Обратите внимание, что... Здесь есть слог с длительным гласным. Огласовка Фатха продлевается алифом. Ха, халюн, халюн. В срединном положении буква пишется в два этапа. Сначала ведется соединительная линия от предыдущей буквы, которая плавно изгибается вверх примерно на пол клетки. Затем немного в стороне. Пишется волнистая линия над строкой, то есть надстрочная часть буквы, и доводится до предыдущей линии так, чтобы коснуться ее. После этого линия спускается вниз к строке и плавно переходит в соединение со следующей буквой. Это вариант классический, используется в каллиграфии или в машинописном тексте. Следующий вариант упрощенный, когда мы рисуем треугольник. Он хорош тем, что буква пишется без отрыва карандаша от листа бумаги. Поэтому исключены разрывы в линиях. Сначала ведется соединительная линия от предыдущей буквы. Затем под углом вверх рисуется короткая сторона треугольника на высоту примерно в две трети или в одну клетку. После чего под наклоном вправо рисуется трапеция треугольника почти до линии строки. Следующая линия, основание треугольника, будет находиться на строке или чуть выше нее и протягиваться в соединение со следующей буквой. Вы также в анимации можете наблюдать порядок написания данным способом. В качестве примера взято слово тахта", «тахта». Данное слово является предлогом «под» снизу. Буква «х» находится между двумя буквами «т» и соединяется с ними с двух сторон. Тахта", тахта". Например, можно этот предлог поставить перед словом «дом». Получится «тахтабейтин». «Под домом». Предлоги влияют на постановку существительных в родительный падеж, поэтому у слова «бейт» должна быть огласовка «тановин кясра» – «ин». «Тахтабейтин». – «под домом». И в конечном положении буква пишется схожим образом с видом в отдельном положении. Разница здесь будет в наличии соединительной линии перед буквой. В данном варианте соединительная линия от предыдущей буквы плавно изгибается вверх на полклетки и затем пишется буква «Х» точно так же, как и в отдельном положении. В другом, в упрощенном варианте письма мы не отрываем карандаш от листа бумаги, а рисуем треугольник, аналогично варианту в срединном положении. Но нижняя линия треугольника, его основание – будет плавно изгибаться вниз под строку, чтобы продлиться в округлую подстрочную часть буквы. В примере с конечным положением буквы «х» показан глагол «лях» – «быть в близком родстве», «состоять в близком родстве». Здесь над буквой «х» установлен знак «шадда», поэтому она читается удвоенно. Что ж, дорогие друзья, у нас урок получился довольно насыщенным, информацией и достаточно длительный, поэтому мы его завершим, а следующий урок посвятим практике чтения слов с буквами, изученными в этом уроке. Поэтому настоятельно рекомендую вам не переходить к изучению следующих букв, а перейти к следующему уроку по практике чтения слов с этими буквами. И задание к этому уроку будет небольшое, стандартное. Необходимо потренироваться писать изученные буквы вместе с согласовками, потренироваться читать эти буквы по отдельности с согласовками, и также потренироваться читать и писать слова, которые были взяты в примерах. Здесь всего 4 слова. В следующем уроке мы встретимся для более тщательной тренировки нашего чтения и письма с большим количеством слов в примерах.